такой семинар. Вчера им мы, мы семинар. Но до этого была как-то психологическая встреча. С надеждой. Я ее не вижу. Заеду, а вот, да. И вначале, когда была встреча. И в начале, была встреча, Я была очень уставшей и сонной. И когда, работали, и когда мы работали и разговаривали, и спрашивали, что вы чувствуете. И не питались, как вы Но я ничего вообще не чувствовала. Я ничто не, не услышат. Ни капельки. <laughs> Даже капка. Да. И мне показалось, наверное, опять ничего не подействовало. Не не Но потом, после этого, тува, я начала вспоминать разные истории. истории. Э, Какие-то эмоции начала чувствовать. Забочный, изникли, вот, эмоции. И как-то начала получать ответы, как мне Преодолеть вот эти вот какие-то страхи и неуверенности. И да отговори, как да вот. И не в вот, и сегодня я даже начала это делать. И да вот, поэтому спасибо Надежде и за зеленное за за на время. Да. время. Ну и потом было, конечно, очень круто. Много да, это все. Давай.